«Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляю вас, благословенные друзья мои, с праздником праздников! С воскресением Господа Иисуса Христа!» На Голгофе бесновалась толпа, жаждущая крови. Не просто крови и не только крови. Толпа, возбужденная бездной, требовала смерти правды, требовала смерти жизни. «Отпусти нам вараву, а Иисуса распни!» Тогда люди предпочли разбойника. Грабить и воровать, врать и убивать – это стало главенствующей концепцией поколений. Лидер человеческой цивилизации – ворава. Иисуса на крест. Иисус осмеян, оплеван, убит, запечатан в могиле. Кончено. Смерть торжествует победу. Однако наступило утро, и над землей воссияло солнце правды. Христос воскрес. «Жизнь явилась, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, и ныне сквозь тьму смертную свет воскресения открывает правду вечного спасения и радостный возглас неба утверждает «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сила воскресения столь велика, что имеет власть над нами, живущими в последнее время, и слово воскресшего – утверждает без тени сомнения. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своею. Вот где кроется торжество праздника, вот где покоится сила веры христианской. Воскресение Иисуса Христа стало главнейшей новостью последних 20 веков. Воскресение из мертвых в бессмысленную жизнь смерти принесло немеркнущий свет жизни. Страдающее христианство, презренное и гонимое, осмеянное, и отверженное, и до ныне озарено светом воскресения Господа Иисуса Христа. Каждому пленнику греха возвещается правда спасения, и еще не закрыт путь к вечной жизни. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Христос воскрес, воскреснет и твоя жизнь. Пилат говорит, царя ли вашего распнул? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Иуда за 30 серебряников продал учителя. Затем Петр отрекся. Теперь от имени народа первосвященники отказываются от царя небесного, предпочитая своего земного. Пилат говорит, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Стало мучительно больно. Не я ли? Вдруг возник вопрос, разящий в самое сердце. Не предавал ли я Иисуса? Не отрекался ли? Не предпочитал ли верность кесарю, оставляя Иисуса на растязание толпы? И стоял народ, и смотрел. И стихи возникли, не мои. Ты думаешь, Голгофа миновала? При Понтии Пилате пробил час, и жизнь уже с тех пор не повторяла того, что быть могло единый раз. Или ты забыл? Недавно мы с тобою по площади бежали в попыхах, к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких степи, ступенях. И спрашивал один, и сомневался, другой морч, молчал. И как в былые дни, ты все вперед, к ступеням прорывался. Кричали мы, распни его, распни. Шел в гору он, ты помнишь, без сандалий, и ждал его народ из ближних мест. С молчавшего мы там одежды сняли, и на веревках подняли на крест». Ты помню, был на лестнице направо, к ладони узкой я приставил гвоздь, ты стукнул молотком по шляпке ржавой и вникло острие, не тронив в кость. Мы хитоне спорили с тобою. В сторонке сидя, у костра вдвоем, не на тебя ли попала кровь с водою, когда ударил я его копьем. И не с тобой или у двери гроба, мы тело сторожили по ночам. Вчера, и завтра, и до века оба мы повторяем казнь ему. И там. Это Зинаида Гиппиус написала.